Всем привет! С вами Макс Репьев И сегодня мы посмотрим с вами действительно интересное предложение, которое почему-то до сих пор не продалось. И смотреть мы его будем на Соболевке, и наверняка многие из вас знают, что я живу вот в этом доме, а предложение будет в соседнем. И сначала я хочу вам рассказать про инфраструктуру, что у нас здесь есть, как выглядят дома и вообще в чем все прелесть именно этого предложения. Сначала отсюда, а потом мы с вами посмотрим саму квартиру. Во-первых, хочу сказать, что дома очень комфортные. Здесь всего лишь 34 квартиры в соседнем доме, по-моему, 38. Трама трехэтажная, первый этаж идет у нас двухуровневый, второй одноуровневый, третий у нас идет снова двухуровневый Также мы рядом расположились с Green Palace или он рядом с нами, бог его знает И у них есть круглогодичный подогреваемый бассейн, который мы активно эксплуатируем То есть нам просто нужно дойти вот до этого здания и круглый год можно, пожалуйста, купаться мы находимся вообще в пяти минутах от центра города. Если ехать на машине, если идти пешком, то это примерно 15-17 минут до зимнего театра. Здесь огромное количество коммерции, озоны, вайлберрисы, пятерочки, аптеки, мясные лавки, кулинария то есть, ну и еще что-то я наверняка забыл. Также здесь есть остановка, до нее идти, наверное, минуты две и, пожалуйста, выйдите в центр города. Но на самом деле на моем канале огромное количество видео, как мы и в центр пешком ходили, и на самокате туда ездили, и на мопеде, и на машине, и на всем-всем-всем. А теперь давайте пройдем, наверное, потихоньку во двор. Вот этот забор, конечно же, отсюда уберут, то есть он временный, здесь еще происходят там, строительные работы и уже продвинемся с вами в саму квартиру. Огромное количество у нас здесь велосипедистов, как вы видите, и мотоциклистов. То есть я вот помню, мы вообще приехали сюда первые, и стоял мой мотоцикл и моего товарища. А на сегодняшний день этих мотоциклах понапокупили, велосипедов откуда-то вот столько понавезли. Короче, спортсмены и мотоциклисты у нас в основном. Но вообще вот по соседям могу сказать, что у нас очень тихо, очень комфортно и очень спокойно. То есть контингент подобрался такой душевный. Мы много, на самом деле, кому ходим в гости, чтобы вы знали. И много с кем знакомы, поэтому мы как бы дружим. Здесь еще есть вот такая детская площадка. Она, конечно же, небольшая, но, тем не менее, она есть. Карусель, качеля, горка и какие-то вот лазилки. Территория, на самом деле, огорожена и закрыта. То есть в эту калитку не попасть пожалуйста. И вот эта часть в дальнейшем будет причесываться. Но об этом мы с вами поговорим уже и с самой квартиры. Пойдемте, покажу само предложение. Вот сама квартира, и я честно не понимаю, почему она до сих пор не продана. Потому что здесь по соотношению цена, качество, расположение, инфраструктура, расположение к центру, и цена за квадратный метр действительно на высоте. Я сразу, забегаю вперед, скажу вам, что стоимость квадратного метра здесь 180 тысяч с ремонтом в пяти минутах до центра города вы не найдете такого предложения вообще причем дом неотвратительный я сам в нем живу и могу вам просто ручиться что это действительно хороший дом у нас здесь нет никаких перебоев у нас хорошие соседи у нас есть парковка у нас есть газ и мы немного платим за коммуналку и здесь есть вот такое предложение которое до сих пор еще не продано и оно действительно очень хорошо подходит для пмж и я сейчас вам расскажу вообще как оно выглядит из чего она состоит? Первый этаж у нас выполнен вот такой вот кухней-гостиной, причем кухня здесь нормальная. Здесь есть э, посудомоечная машина, здесь есть духовка, то есть можно приготовить здесь пироги, здесь есть плита, здесь есть микроволновка, здесь есть холодильник и здесь есть газовый котел, который существенно сокращает коммунальные платежи. Все, что вы здесь видите, все остается. Это не черновая квартира, это действительно очень хорошее предложение с очень правильным планировочным решением. На втором этаже у нас расположена зона, где можно поработать и большая спальня с гардеробной, и еще одним санузлом. И санузел на первом этаже выглядит у нас вот так. Он полноценный, с душевой кабиной и со всеми принадлежностями, которые должны быть в санузле. Вот, пожалуйста, его Размер. В этой части у нас расположился вот такой вот стол. Три человека здесь спокойно может разместиться. Вообще, честно говоря, я считаю, что эта квартира для вас двоих и маленького ребенка. То есть вы вдвоем здесь обедаете. И здесь у вас еще располагается какой-то маленький детский стучек. Вы кормите здесь ребенка. Диван с телевизором, то есть комфортно все это наблюдать, смотреть, пожалуйста, он точно так же остается. Какие-то вот тумочки здесь есть для хранения. И есть еще вот такая зона под лестницей, куда можно спрятать пылесос или еще что-нибудь. Пойдемте на второй этаж. Как вы видите, лестница подсвечивается. То есть если вы ночью захотите пойти поесть колбаски вот в этот вот холодильник, то не нужно будет здесь включать свет во всей квартире, достаточно включить только на лестнице. И спокойненько удовлетворить все свои потребности. Причем лестница комфортная. Вот у меня 45 размер обуви. Я полностью встаю на эту лестницу. Пойдемте наверх. Вот про эту зону я вам говорил. Что здесь можно сделать какую-то рабочую часть. Вот здесь есть розетки. Можно поставить какой-то большой стол и проводить свои работы. Можно поставить маленький вот туда. Либо можно сюда поставить телевизор. И какой-то раскладной диван. И тем самым создать еще одно спальное место. И в этой части у нас хорошего размера спальня. Спальня, кстати, вот так вот закрывается. Она на слайд двери. И она очень комфортная по всем параметрам. Ну, двуспальную кровать мы не будем здесь рассматривать. Матрас здесь метр шестьдесят. Очень правильное решение по второму санузлу. И очень правильное решение, что стиралка находится на втором этаже. Вот у меня, по сути, такая же квартира, но стиралка у меня на первом. А сушилка на втором. А здесь сушилка находится вот здесь. Это на самом деле хорошего размера гардеробная, она модульная, и по сути все вот эти вот части вы можете перевесить, создать себе нужную высоту. Есть ящички под любые зоны хранения, обувь, все что угодно, и самое главное, что это все можно трансформировать выше, ниже, сделать вот такой вот рейлинг, добавить еще один, если он вам нужен. Также здесь есть розетки, можно в принципе не вынося из гардероба вообще никаких вещей, хранить их, переодеваться и сушить. Очень крутое, очень правильное решение. И все это закрывается от лишних глаз, чтобы никто не видел. Ну, мне, честно, очень нравится. Я жалею, что у себя не сделал именно так. Правда, я бы стиралку, может быть, вообще бы вот прям туда бы засунул. Но и здесь ей тоже хорошее место. Она располагается под столешницей и не занимает огромного пространства. Пойдемте посмотрим еще, как выглядит у нас вид из окна. На сегодняшний день вид вот такой. Но перспектива вида совершенно другая. Как вы видите, с левой стороны у нас идет стройка. И вот с этой стороны вот здесь вот будет стоять дом. То есть это будет пустое место. И здесь будет какое-то озеленение. На сегодняшний день, конечно, здесь паркуются машины. Но, тем не менее, даже сейчас вид неотвратительный. То есть здесь видно зелень. Здесь нет никаких шумных дорог. И самое главное, что это вид не в дом. Хорошая светлая сторона. И самое главное, не жаркая. То есть вы не будете здесь пользоваться кондиционером в огромном количестве, как это было бы, например, сторона и здесь летом создается прохлада и как вы видите сейчас вот, в принципе солнце уже немножечко не на нас светит но в квартире абсолютно светло и комфортно так вот на сегодняшний день как я уже говорил квартира стоит 9 миллионов рублей и это 180 тысяч за квадратный метр 50 квадратных метров которые действительно комфортные для проживания то есть два человека три человека здесь спокойно могут жить можете приобрести эту квартиру и сдавать ее в длительно Можете сдавать ее посуточно и все это будет пользоваться спросом, потому что здесь до центра реально 5 минут на машине. Я понимаю, что через обзор вы все равно не поймете, где это находится, как это выглядит. Возможно, вам покажется квартира какой-то неправильной формы, маленькой или еще какой-нибудь, но вам нужно сюда приехать. И посмотреть это вживую. Это действительно стоящее предложение, которое есть смысл покупать. Здесь нет никаких проблем с документами. Здесь нет никаких проблем с коммуникациями. Здесь нет никаких проблем с соседями. Здесь нет никаких проблем с транспортной доступностью. Вы просто покупаете себе эту недвижимость, пользуетесь ей. И наслаждайтесь всей инфраструктурой центра, которая здесь находится под боком. Я очень много видео снимал. И пешком, как я ходил в этот центр, потому что я живу в соседнем доме, я могу много про это все рассказать. Как я ездил на машине в центр, на мопеде. И если вы приедете сюда, то мы вам точно так же это все покажем. Проедем во все центральные точки, засечетесь секундомером, сколько мы будем ехать и убедитесь. Захотите мы даже на автобусе с вами покатаемся или выделим вам самокат и вместе прокатимся, как вообще все это выглядит. Но это действительно стоящее предложение, потому что 180 тысяч за квадрат... Недалеко от центра города с ремонтом, но это не найти просто. А здесь оно есть. И это предложение, которое не стыдно кому-то показать. Поэтому, господа... Присмотритесь к нему как следует. Ну а если вы ищете что-то другого формата, то я также порекомендую вам зайти к нам на сайт Repay.pro, подписаться на наш новостной канал в Телеграме и подписаться на наше сообщество ВКонтакте, куда мы действительно выгружаем срочные и интересные предложения и делаем это оперативно. Господа, ссылочки будут указаны внизу. Также вы найдете там прямые телефоны, по которым сможете связаться, и мы покажем вам вот эту замечательную квартиру. Господа, присмотритесь к ней, она действительно того стоит. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.